Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Это канал Макс Эффект. Однажды, просиживая в Crusader Kings 2 с модом на Элдер Kings, я обнаружил кое-что интересное. Я нашел, как поклоняться сразу двум принцам Даэдра. Заинтригованный? Да, я тоже. Я начал играть за Ричманов из герцогства Скархаммер в Скайриме. И что самое важное, верующих в старых богов. Почему это самое важное? Потому что в их пантеоне есть Деидрические принцы Меридия, Азура, Херсин и Переай, и через решение выбрать божество покровителя можно поклониться одному из них. Я выбрал Азуру, подождал месяц и у меня появилось окошко взаимодействия с Деидрическим принцем, ну или в данном случае с принцессой. То есть, не обязательно исповедовать культ конкретного Деэдра, если он есть в пантеоне вашей религии. Только это накладывает некоторые ограничения на взаимодействие с ним. Например, для получения артефактов нужно открытое поклонение, если, конечно, вы не драконорожденный. Драконорожденные вообще весьма имбалансны в этом моде, поэтому они и появляются так редко. После этого я подумал, а вдруг можно сразу двум до Эдра поклоняться? Надо проверить. Если я, например, тайно присоединюсь к культу Периайта, у этой религии как раз есть священное место в моих владениях. Потратив на это 250 благосклонностей, я подождал еще один месяц, и да, действительно, у меня появилось второе окошечко, в котором я могу взаимодействовать с Периайтом. И после этого мои мысли долго мучил вопрос. Почему я этого раньше не знал? Сколько тайны загадок в этом моде, которые еще предстоит разгадать? Может, есть какие-нибудь видео в интернете, которые могли бы меня хотя бы направить в нужном направлении? Хочу все знать о доедров в моде на Elder Kings. Давай, YouTube, помогай мне. Но мои поиски ни к чему не привели. Неужели до сих пор никто не сделал такого видео? А тема-то интересная. Максимум, что я смог найти, это вот эту статью про деэдрические артефакты на стратегиуме. Что ж, как говорится, я не сделаю, никто не сделает. Но если не я, то кто? Представляю вашему вниманию гайд по принцам деэдра в моде Elder Kings. Если вы тоже, как я, искали такое видео и наконец-то нашли, то пожалуйста... Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я хочу узнать, сколько нас таких. Итак, поехали. Есть несколько способов, как можно начать с ними взаимодействовать. Первый способ. В начале игры в редакторе персонажа выбрать нужный вам культ. Второй способ. Кликнуть правой кнопкой мыши на титул, в котором есть последователи нужного вам культа и тайно присоединиться к нему. Третий способ. Взять фокус учения, построить обсерваторию, изучить врата Обливиона и выбрать нужный вам культ. Четвертый способ. Также иногда у вас может появиться случайные события, по которому вы сможете присоединиться к Деидрическому культу. Это событие очень редкое, поэтому не стоит на него рассчитывать. Я даже не смог найти скриншоты с этим событием. Пятый способ. Ну и еще вы можете сделать так же, как я говорил в начале видео. Выбрать Деидрического принца как божество покровителя, если он есть в пантеоне вашей религии. Деидрическому принцу можно делать подношения и просить у него дары. В качестве подношений они принимают деньги, несмотря на то, что они им в принципе не нужны артефакты и узников. Но некоторые принцы не приемлют человеческих жертвоприношений, как например Азура. Но гораздо интереснее то, что у них можно получить взамен. В качестве дара у них можно попросить Дремору Кинмаршера за 750 очков благосклонности. Персонажа придворного, который будет вам служить в качестве полководца или чемпиона. Преимущество призванных дремор в том, что они бессмертны и будут верны вам до тех пор, пока не погибнут в бою или не будут казнены. Также за 750 очков можно попросить дейдрическую защиту. После этого вы получите модификатор, который дает вам защитную силу заговора, личные боевые навыки и здоровье. Как по мне, не очень полезный дар может помочь только в крайнем случае, когда вы начинаете дуэль и хотите сделать свою победу более вероятной. И кстати, он действует всего 3 года. Лучше за те же 750 очков попросить богатство обливиона. За это вы получите случайный артефакт. Это может быть броня, оружие, золото или драгоценные камни. Точно сказать, что вам может выпасть, я не могу, потому что у меня не помещается на экран список возможных артефактов. Здесь полный рандом, и вам нужно полагаться только на свою удачу, потому что Дейдрический принц может над вами подшутить. Я вот как-то раз получил кольцо импотенции, которое отнимает 1000% плодовитости и не снимается с пальца. За 5000 благосклонностей вы сможете получить доедрическое обучение и прокачать себе один из навыков на один пункт. Тоже не очень полезная функция на мой взгляд, так как цена слишком высока. Также, у Деидрического принца за большую цену можно попросить, чтобы он вторгся в Нирн и дал вам Деидрическую Орду. Тогда вы сможете устроить свой собственный кризис Обливиона и рано или поздно сможете уничтожить Мундус. Подробнее об этом вы сможете узнать в моем видео «Как уничтожить мир в Kings. Богиня сумерек, судьбы и предсказаний. Ее сфера — лунная тень. Ее тайное общество в игре называется «Избранный сумерек». Азура может наслать на вас спокойствие духа, и это избавит вас от стресса, депрессии или паранойи. Ее артефакт называется «Звезда Азуры» и прибавляет образованность плюс 3, дает незначительный прирост благосклонности и к боевым навыкам. На мой взгляд, бонусы так себе. Для персонажей-магов есть и другие способы поднять образованность. Баэтия – двуполое божество интриги и предательства, но в моде она представлена в мужском роде. Его план называется «раздел власти». В начале игры этот культ исповедуют маармеры из королевства Аббарбас, что на архипелаге Пиандане. От Баэтии можно получить сразу два артефакта – это эбонитовая кольчуга и золотая марка доспех и меч с отличными характеристиками и я думаю они стоят того чтобы их заполучить вместе они дают плюс 10 к военному навыку и плюс 48 к личным боевым а также неплохой прирост к престижу также эбонитовая кольчуга дает небольшой плюс к интриге и здоровью в общем всем рекомендую вермина богиня снов кошмаров пыток и дурных предзнаменований ее план называется Квагнер, а Тайное Общество – Призыватели Ночи. Особый дар Вермины, который меня удивил, называется Проклятие Кошмара. Вы можете выбрать любого правителя в игре, и Вермина пошлет на него модификатор Ужасные Кошмары, которые даст дебаф на все навыки персонажа и снизит боевой дух войска. Бывает очень полезно, если вы хотите ослабить соседа перед тем, как завоевать, или если вы просто ненавидите какого-то персонажа и хотите, чтобы он помучился. И это злорадное удовольствие стоит всего лишь 400 благосклонности. Артефакт Вермины называется Череп Порчи. Интересный посох, снижает боевой дух противников, но ухудшает мнение остальных а его владельца. Этот посох Повышает навыки войны и учения, а также повышает личные боевые навыки. Херсин, Бог охоты, в том числе и дикой, игр и состязаний. Создатель оборотничества. Или оборотничества, не знаю, как правильно читается. Его тайное общество – всадники дикой охоты, а план – охотничьи угодья. Довольно интересный доэдра, да, на мой взгляд, потому что он сможет сделать из вас оборотня и дать свое кольцо, которое позволит вам контролировать свой дар или проклятие в зависимости от точки зрения. Еще он интересен, потому что может дать нам сразу три артефакта. Кольцо Херсина, шкуру Спасителя, которая работает как очень качественная броня и Единорога. Я до этого даже не знал, что во вселенной древних свитков есть единороги, и даже не подумал бы, что это малые доэдры из плана Херсина. Единорог представляет из себя великолепное верховое животное, которое дает очень много бонусов, полезных для битвы. А еще кольцо Херсина позволяет призвать волка, который становится вашим домашним питомцем. В итоге, от взаимодействия с Херсином, мы получаем сразу четыре классных артефакта и можем стать оборотнем, даже без вступления к соратникам. Я раньше всегда недооценивал этого принца, но он смог меня приятно удивить. Что ж, кто у нас дальше? А дальше Клавикус Вайл. Коварный бог договоров, исполнитель желаний. Его план, поля сожалений, а тайное общество — Толкователи сделок. Этот чертяка заинтриговал меня больше всех других. Эдакий Румпельштильсхен от Мира Свитков. За определенное количество очков благосклонности у него можно пожелать уважения и восхищения, любви, могущества и даже бессмертия. Но во всех случаях нас предупреждают, что результат может быть не таким, как мы ожидаем. Что ж, я рисковать люблю, особенно, когда мне это ничего не стоит. Я решил в первую очередь попросить уважения, чтобы проверить, что мне это даст. И да, действительно, это дало мне модификатор на один год, повышающий общее мнение обо мне на плюс 25. Но остальные варианты договоров почему-то исчезли. Но один договор все еще оставался. На бессмертие. Я решил проверить, как это работает. И меня превратили в вампира. Там даже был выбор, согласиться с участью или лучше умереть, но не быть вампиром. Я конечно согласился, ведь это вечная жизнь. Судя по всему, это только у меня так сработало. У вас все может быть по-другому. Артефактов у Клавикуса Вайла два. Меч Умбра с отличными характеристиками. И маска клавикуса вайла которая повышает мнение окружающих о нас и почему-то у этой маски нету своего значка в общем если хотите новых острых ощущений то вам клавикусу вайлу малакат среди доедрических культов культ малаката самый популярный по количеству верующих на начало игры малакат это бог отец орков с ним даже связана одна из форм правления кодекс малаката его сфера называется зольник, ему поклоняются в основном арсимеры, а они как известно разбросаны по миру и больше всего их в хайроке. Если вы вдруг будете играть за арсимеров, то скорее всего будете поклоняться именно этому деидрическому принцу. У него можно попросить небольшую армию гоблинов численностью от тысячи солдат, сгодится для грабежа соседних земель. В качестве дара можно попросить одно из двух его оружий, Лучше выбирать только одно, потому что нельзя активировать сразу два его артефакта, так как они занимают один и тот же слот. Это двемерский молот Волендранг и бич благословленный молокатом. Эти два оружия очень схожи по характеристикам и с тем и с другим вы будете сражаться гораздо лучше. Отличие заключается лишь в том, что Бич Деэдра добавляет вам дополнительно два пункта к навыку образованности, тогда как Волин Дранг даст вам больший бонус к военке. В общем, Малакат отлично подойдет вам, если вы захотите играть за орка. Меридия. Богиня бесконечных энергий, ненавидящая все, что связано с нежитью. Ее план называется Цветные комнаты. В начале игры ей поклоняются Айлейды из вождества Болинести, что в Валенвуде. Ей нельзя жертвовать пленников, только если они не являются нежитью. Ее артефакт называется Сияние Рассвета и дает плюс 5 к военному навыку и плюс 21 к личным боевым. Также у Меридии можно попросить великое проклятие нежити, которое дает возможность разоблачить секретных вампиров, если они есть у вас при дворе. Культ Меридии отлично подойдет тем, кто тоже как она ненавидит нежить и хочет избавиться от нее в игре. Мифала. Двуполое Божество Искусства, Убийств и Искусство Убийств. И ее план – Спиральный Моток, а Тайное Общество – Мифалы Прекрасно подойдет для любителей заговоров и наемных убийств. Она может одарить вас силой соблазнения, что немного улучшит вашу привлекательность, силу заговоров и личные боевые навыки. Мифала может одарить вас двумя своими артефактами Эбонитовым Клинком, который улучшит ваши боевые навыки, и Кольцом Каджита, который улучшит ваши навыки интриги. Меруны Сдагон, бог разрушений, природных катастроф и кровопролитий, и внебрачный сын Дарта Мола. Его план называется «Мертвые земли», а тайное общество «Мифический рассвет». В начале игры у этого принца есть последователи в Моровинде на территории дома Хлаалу. Мирун из Дагон может насытить ваши амбиции и дать вам бонус к атрибутам, но нет смысла просить у него об этом, если у вас нет черты характера амбициозный или хотя бы завистливый. Это не даст никаких результатов. Также Мирун Дагон может дать вам свою бритву, и ему нечем будет бриться, он обрастет бородой, а вы получите прирост к военному навыку, интриги и личным боевым навыкам. Молагбал. Бог тирании и порабощения. А также споров, насилия и раздоров. Полное чудовище, как он есть. Самый злобный принц. А это о многом говорит. Создатель вампиров. В начале игры его культ исповедуют вампиры из клана Волкихар на острове Волкихар. Играя за Ярла Харкона, вы сможете легко накопить на нужные вам бонусы, ведь он бессмертный вампир. План Молокбала называется «Хладная гавань», а тайное общество – булавоносцы. У Молокбала можно запросить чистокровный вампиризм, что означает бессмертие, иммунитет ко многим болезням и постоянный плюс к навыкам, а также вы не будете нуждаться в крови. Булава Молокбала это проклятая булава, высасывающая души и с неплохими характеристиками. Она дает большой плюс к военным и личным боевым навыкам. Намира – повелительница духов, теней, а также пауков, слезняков и прочих столь же приятных существ. И еще каннибалов. Ее план называется «Загубленные бездны», а тайное общество – культ трупоедов. Из всех доэдра она мне нравится меньше всех. У нее можно попросить в дар «Смерть зарождает новую жизнь», который... Я так и не понял, как он работает. Но, судя по описанию, с его помощью можно восстановить малонаселенные провинции, в случае, если они были поражены эпидемией или если коренное население было уничтожено. Ее артефакт называется «Кольцо на Намиры», дающее буст к здоровью при поедании трупов. Эм... В общем, сгодится, если вы решите отыгрывать каннибала. Идем дальше. Ноктюрнал. Богиня ночи, покровительница воров. Ее план называется Вечна Тень, а тайное общество Соловьи. У Ноктюрнал можно попросить дар госпожа Фортуна. Этот дар удалит у вас черту неудачливой, если она у вас есть. А если нет, то даст вам черту характера удачливый, которая дает бонус к характеристикам, плодовитости и общему мнению. Также Ноктюрнал может дать вам скелетный ключ, вечную не ломающуюся отмычку, способную вскрыть любой замок. Этот артефакт дает большой прирост к интриге и защитной силе заговора. Поклонение Ноктюрнал подойдет настоящим ворам. Перри он же надсмотрщик, наводящий порядок в нижних слоях обливиона. Изображается в виде Крылатого Дракона, его стихия Эпидемии. Считается слабейшим из Принцев Деэдра. Его план называется Ямы Переайта, а тайное общество Тюремщики Ям Переайта. Он за небольшую цену может наслать на вашей земле чуму Периайта, которая практически безвредна, но может защитить ваши земли от других болезней. Его артефакт – Разрушитель Заклинаний, Щит. Отличное дополнение к одноручному оружию. Сангвин – бог удовольствия, самого разного, невинного и не очень. По нему даже видно, что наркоман, алкоголик. Его план называется «Очаги наслаждения», а тайное общество – гедонисты. Он может дать вам свой особый напиток, который на 4 года поднимет вам настроение и все навыки но ухудшит мнение других о вас. Его артефакт — Роза Сангвина, посох, который будет более полезен для магов, чем для воинов. Он повышает образованность, военный навык и личные боевые навыки. В описании посоха сказано, что он может вызывать дремур, но не верьте, оно лжет. Хермеус Мора — бог тайных знаний, звезд и судеб прошлого и будущего и вообще всего непонятного. Серьезно, если бы на Нирне была квантовая механика, Хермеус Мора был бы богом и ее тоже. Созвучие с Гермесом отнюдь не случайно. Это один из моих любимых принцев Даэдра. Его сфера – Апокрив, куда, кстати, можно совершить путешествие через чтение черной книги, но только один раз в жизни. Что вас там ждет, никто не знает. Это очень опасное и рискованное путешествие. Вы сможете обрести там тайные знания, повысить характеристики, найти темные артефакты или деньги, или наоборот сойти с ума и вернуться ни с чем. Также Хермеусу Море принадлежит самый ценный из доидрических артефактов – Огма-Инфиниум. С помощью него можно повысить уровень своего образования и развить навыки. После использования Огма-Инфиниум удаляется из Сокровищницы, но можно попросить его снова, когда у вас накопятся очки благосклонности. Со временем многократное использование этого артефакта сможет сделать из вас имбу. В общем, всем рекомендую. Ну и на десерт Шеогорат. Бог безумия и искусства. Его план дрожащие острова, а тайное общество – безумцы. Один из его даров – это дары безумия, этот дар можно просить многократно, и в результате получения этого дара ваши земли могут получить один из случайных модификаторов. В первый раз у меня был дождь из яблок, который повышал риск восстания и уровень налогов. Во второй раз я получил технологические очки. А в третий раз это было изобилие сыра, которое снизило местный риск восстания на 100%. У Шагарата можно попросить три артефакта. Это милость безумия, практически бесполезный амулет, вилка щекотки, тоже практически бесполезна и не стоит своих вложений, и вабаджек, посох. Воплощение своего хозяина и всех его худших качеств, но с интересными характеристиками. Этот посох поможет вам в бою, прибавляя модификатор непредсказуемости в битвах на 50%. В общем, всем безумцам и любителям сыра придется по вкусу. Что можно сказать в итоге? Какой вывод можно сделать из информации в этом ролике? Поклонение Деэдра? Это весьма интересная механика, позволяющая при определенных условиях достичь немалых высот. Можно выбрать одного из них в качестве тайного поклонения, чтобы на вас не пошли священной войной, или не казнил сюзерен, пока вы еще слабы, и постепенно накапливать силы. Даэдра решает проблему узников, например, если вы захватили в плен неугодного вассала, а законы мешают его казнить, то вы можете принести его в жертву Даэдра, и никто в вашем государстве не будет против. Ну, кроме родственников погибшего. Или, например, если вы захватили пленных в войне или во время набега, а родственники либо не хотят платить за них выкуп, либо предлагают слишком мало, вы можете тоже отдать их Даэдра. Насчет артефактов, можно сказать, что они круты. Некоторые из них крайне полезны, а некоторые не стоят ваших усилий. Деидрические артефакты нельзя назвать незаменимыми, кроме разве что Кольца Херсина, которая дает вам контроль над ликантропией, и Огмы Инфиниума, которая позволяет мгновенно повысить ваши навыки и уровень образования, и сможет сделать вас очень могущественным. Еще главный минус всех деэдрических артефактов в том, что их нельзя ни передать наследникам, ни передать другому персонажу. После вашей смерти они возвращаются принцу, которому они принадлежат. Но в этом также есть и плюс, пока вы живы, никто не сможет у вас украсть этот артефакт, так как они защищены от воровства. А воровать персонажи в этом моде ой как любят. Надеюсь это видео заинтересует вас и вы поиграете в Elder Kings и найдете в нем новые скрытые возможности, а потом расскажете мне в комментариях. В этом моде я также хотел бы рассмотреть идеальных повелителей Каирна душ, живых богов трибунала, некромантию, магию и возможность с помощью магии менять пол, расу и становиться бессмертным. Если вы хотите увидеть еще ролики по этому моду и другим модам, то подписывайтесь на канал. Еще я хочу поблагодарить вас за то, как хорошо вы приняли предыдущее видео, как уничтожить мир. Впервые столько просмотров на моем видео, это же просто безумие. Также на канал пришло много новых зрителей и количество подписчиков стало четырехзначным. Я вас поздравляю с этим и сердечно благодарю. Это реально очень мотивирует, и дальше делать контент для канала. Спасибо вам еще раз и до скорых встреч!